Товарищ флагман второго ранга. Личный состав линейного корабля Кремль выстроен по большому сбору. Командир корабля, капитан второго ранга, Григорьев. Здравствуйте. Здравствуйте, товарищи командиры! Здравствуйте, товарищи крустофлотцы! Товарищи гостофлотцы, yes! благодарю за отлично проведенные стрельбы. Yes! Команда распустить. Есть. Yes. Команде разойтись. Хорошо. Тебя, кажется, там Таня ждет, да? Да не Таня, а Нина. Это хорошо. А ты остаешься. Я остаюсь. А это тоже хорошо. Конечно, хорошо. Родных навестить нужно. Зовут. Пойду я на завод. Пойду все для подсыхан. в белым, форма раз, ленточки развиваются. Моряк, одним словом. И вот что, моряк, ты как комсомолец там не подкачаешь. Ну, будь спокоен. Парни завидуют, девушки заглядывают, спрашивают, кто это, кто это? Я, Сахченко Николай Сергеевич, комендор линейного корабля Крема. А это хорошо. да? Хорошо. Отличные результаты. Да, думаю, неплохо. У -у -у. Товарищ Бабанов, второго рана, вам и комиссарам приказано немедленно явиться в военный совет. Комиссар в штабе. Прибуду через 10 минут. Катер к трапу. Есть катер к трапу. ваш план главный второй раз. посадите на вас катер отпускника. Добро. Есть добро. Удивительное дело, Григорий Химович, был как-то и я в доме отдыха, в отпуску. Прекрасный дом от, Все очень хорошо. Сбежал, не выдержал. Воздуха этого не хватало. А я, знаете, лужайки люблю. Да. Это к вечеркам. Березки вокруг. Травкой пахнет. Да, но... А вот, кстати, о березках. Вы сегодня у нас, Иван Степанович? Обязательно. Дарья Ивановна ждет. Ну как же. Пироги с капустой будут. Ну и на льду кое-чего. Красноплодие Савченко, на катер! Есть на катер! спрятали, товарищи. Простите, пожалуйста. Спасибо. Ладкая? О чем это ты мечтал, Сереженька? Ах, братцы, какие у нее глаза? Лучше, чем у меня? Лучше. 아, Вылезай из машины. Ах, так? Пожалуйста. <с <scrapple> <с <enamel> ну ладно, ладно, оставайся. Полковник, ваш ход. Углядел. Здорово! Здравствуй, Галочка! Здорово. Здорово, Лёва Кочегар! Механик! Все равно Кочегар! Поздравляю, Сашенька! Спасибо, Галя. Саша, мне нужно сказать тебе раз. Три слова. Говори. Саша, потуши прожектора, перегоря. Не надо. Не буду. Не надо. Не буду. Со дна морского. Ух. Товарищ кибер, лейтенант. Прошу тебя обратиться. Здорово, Сережа. Дарья Ивановне. Вот это подарок. Митя забор. Вот. Что вот? Трубка. Музейная. Музейная. А в адмирал Нейсон курил в Трафальгарском бою. 750. Сколько? <с> Действительно 750. Ну, поздравляю, поздравляю. Привет, привет! Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте, Городчик. Поздравляю, здравствуйте, ну, поздравляю тебя, Сашок. Расти большой. А где же наш вопрос? Саша! Саша! Давай, давай, давай! Давай, Лёшка, фаршированную пробовал? Три куска. Ну, молодец. Ты можешь пить такой газ. А моя душа кривая и все прямая. Твой прадед Саша, матрос свесты. Погиб в Севастополе на Малаховом кургане. Дед твой, моряк, тонул два раза в море. А один раз в океане и не утонул. А погиб на каторге за народное дело. Твой отец тоже много лет на море. Долгие годы горькую матросскую лямку тянули. Ничего, вытянули. Стало быть, род наш Моряцкий. И вот сегодня, в годовщину рождения нашего сына, тоже моряка, собрались мы друзья. Что же мы ему пожелаем? Пожелаем мы нашему сыну честно служить своей родине. Вы здоровы, Александр. здоров. Иван Ваше слово. Ну что, ребят, что? Слово за именинником? За именинником. Сказать надо. Положение, как это говорится, обязывает выступить. Речь сказать. Ну что ж, Скажу только одно. Сегодня 28 мая, годовщина Цусимского боя. Эту дату мы, моряки, никогда не забудем. И если понадобится, мы нашим врагам такую Цусиму устроим, будь это на Балтике, на Черном море или на Тихом океане. И в этом, товарищи, старшее поколение... Даем вам слово. Мы молодые моряки. Оставь мать. Владимир Аббонир. Друзья мои. Я помню Сусиму. Я помню песню, которую пели тогда русские моряки. Позвольте, старику. Просит, Суси. <сосим> <сосим> Там проливе далеком Дали от родимой земли На дне океана глубоком я есть корабли Когда засыпает природа И яркая свечи Герои погибшего флота Стоют, пробуждаясь от сна. Стоют, Хороший. Да чего хорош? Горячий старик. Они вспоминают сущину напрасную фразную свою. Небо отчизны любимой И дыбель в неравном бою И шумом морского прибоя Они говорят на реках Проклоньтесь к великому бою За нас отомстите врагам вот это здорово. Правильно, Владимир Аполлович. Друзья мои, я видел, как бились русские моряки при Они погибли от предательства. А нет недостатка храбрости. Я видел, как наши моряки кили англичан в девятнадцатом. И увижу еще, как будут крушить наши моряки, в случае чего. Товарищ комиссар, товарищ комиссар, друзья, друзья, минуточку. Одну минутку, товарищ. Здесь собрались представители трех поколений русских моряков. Одно поколение видело три войны и три революции. Другое поколение видело две войны и две революции. А третье славное поколение моряков взращено лучшими традициями советского народа, могучей силой нашего боевого флота. Так выпьем же за то, чтобы в будущей войне Наши молодые моряки показали, на что способна молодежь, воспитанная в нашей партией, нашим великим Сталин. Один аварий. Да что ты вел? Ну куда ж мне это ну, давать? Ну пойдем. Одно и по секрету. Кого такие глаза? Нет, по-серьезному, Галочка. Какие у нее глаза? Посмотрела это она на меня. С тех пор я вроде не существует. А кто она? Где работает? Не знаю. Возможно, в гражданской авиации. А, -а, -а. а как ее зовут? Понятия не имею. Брось, Ну, честное слово. Влюбился значит, влюбился, сам не знаешь в кого. Ну вот чем влюбился. Может быть, ты больше никогда ее не увидишь. Может быть. Чайка сня I'm Да вот, мы как будто бы решили. Добро, добро. Ты, и Сашка вполне молодец. Только повременил бы немного. А что? Да так, знаешь. это и молодость пройдет. Саша! Саша! Можно быть свободным, товарищ Флор? Главного морского штаба. Читайте. Объявить по флоту, портам и береговой обороне угрожаемое положение. Флоту принять полный запас топлива и боеприпасов. Есть. Кораблям поднимать пары выше четырехчасовой готовности. Есть. Флагманам командирам кораблей к восьми часам ко мне. Есть. Сводки и донесения, Родион Андреевич, продолжая быть весьма тревожным. Так, указанное мной мероприятие провели? Так точно. Не находите ли вы нужным дополнить их согласно оперативного плана? Номер два. Ну что ж, можно, можно. Распорядитесь. Есть. Последняя кадограмма. Позволите? Давайте. Вижу в море много неизвестных подводных лодок. Мое место. Угу. Так. Дайте ему распоряжение зайти в ближайший порт, там ждать указаний. Есть. Запретить торговым судам выходить в море. Есть. Разрешить? Да. Открытое радио. Теплоход Енисей идет ко дну. Без предупреждения взорван вражеской подводной лодкой. Прощайте, товарищи. Привет родине. Капитан Зернов. Гаврилов слушает. Так. Так. Начальник штаба Тимошенко слушает. Народный комиссар. Командующий флотом у телефона. Есть. Есть. Слушаюсь. Есть, товарищ народный комиссар. До свидания. Враг нарушил нашу границу. Нарком приказал кораблям, находящимся в море, скрыть пакет К-9. Погасить все маяки. Есть. уезжал, а все не умею. Прощальные слова говорить не умею. Ну-ну. Веселее, мать веселее. Я ничего. Обо мне не беспокоит. Я тебя четыре раза провожала, четыре раза встречала, а сейчас и пятый встречу. Ну, стал быть до скорого. пора. И мне пора. Галина, не рискуй зря. Именно это я хотела тебе сказать. Неужели вы меня узнали? Узнала. Вы знаете, я ведь искал вас. Вот этого я не знаю. А искали, видно, плохо. Вы провожаете кого-нибудь? Нет, я в часть Как странно. Вот мы и встретились. Я вам правду скажу. Я знал, что так будет. Ш, то мы встретимся, а мне вот уходи. Когда вернетесь, ищите меня получишь. Я вас найду, на краю света найду. Зачем же так далек? Да нет, это я так. Я теперь знаю, где вас искать. Разрешите отложить, товарищ старший Слушаю. Катер подошел. Есть. Ну что ж, идите. Ну что ж, надо идти. А как же вас зовут? Сергей Светлов. А вас? А меня Ольга Ивановская. Ну, до свидания, Оля. Не забывайте... Отцу письмо, где, мол, ехал, не доехал, сам понимаешь. И обратно. А Нина? Что, Нина? Нина подождет. А если не подождет? Меня Савченко Николая. Хотя Николай подождет. Ты толком рассказывай, ну что там в Москве? В Москве, ребят, такое. Народ весь на улицах, на заводах, на площадях митинги, оркестры, демонстрации. А я боялся, чтобы корабль не ушел. Что б я тогда делал? Ну ты я догнал. Я бы Войдите. Явился ваше распоряжение товарищ твоим 2 второго ранга. Вас. Товарищ капитан третьего ранга. Садитесь, пожалуйста. Капитан третьего ранга. Так, так, так. Высочаются историографом первой эскадра. Дело доброе. Будете, значит, описывать наши бои? Так точно. Великолепно. Очень рад. Понимаете, Григорьевич, просился я на боевую должность, а меня назначили историографом. Я, конечно, не против, даже наоборот, но ведь я, как вам известно, ну -ка, штурман. Как же знаешь. Штурман дальнего плавания. В бою Владимира Балуновича? Каждая должность боевая. По вашему приказанию прибыл, товарищ главный второго ранга. Здравствуйте. Здравствуйте. А в бою вы будете? Это я вам гарантирую. Слушаюсь. Слушай. Здравствуйте. Разрешите узнать мое место по боевой тревоге? Это вам сообщит командир корабля. Есть. Есть. Оперативный планом вам здесь? Так точно. Позиции получили? Свое место вы его операции знаете? Так точно. Затруднений встречаете? Никаких. Помните, занять позицию. Искать врага. При встрече атаковать смело и решительно. Есть атаковать смело и решительно. Ну что ж. Желаю полного успеха. Надеюсь на тебя. Выполнил. На пять с половиной часов. И... Товарищ радист, как у вас с позывными? Позывные получены? Есть. Товарищ командир звена, лётчик Ивановская явилась в ваше распоряжение. Здравствуйте. Здравствуй, Оля. Здравствуй. Штурман, знакомься. Это летчик гражданской авиации. Михайлов. Ивановская. И хороший летчик. Что, назначенник к нам? Да. Есть. Прошлите быть свободным. Пожалуйста. Ну, пойдем поговорим. Что случилось? Товарищ командир, осколок снаряда попал в мотор. Исправить повреждение. Есть, исправить повреждение. Ну что, товарищ командир? Дальше не пойдем. Товарищ радист, родировать флагманов. Поврежден мотор. Дальше следовать не могу. Какая подводная лодка в этом квадрате? П-81. П-81? Вашего сына. Дайте распоряжение лодки П-81 снять команду с катера. Есть. Товарищ командир, слева по борту перископ. Где? Вот. Кингстоны. Есть, Рейс, Кингстоны. Рейс, руля. Одерживай, одерживай. Товарищ командир, Кингстон открыт. Есть. Живей, все на лодку. Покинуть Рейс, Рейс, на лодку. Рейс, Рейс, на лодку. Товарищ командир, на горизонте дым. Не наносится. Скорей. Давай скорей. Скорей. Право полосу лока. Расстояние. 52 папинов, господин Право руля. Держать налог. Право здесь. Открыть огонь. Открыть огонь. не знаете, ничего, сидите. Не знаете, где катер Светлова? Товарищ Светлов погиб. Взорвал вражеский крейсер и погиб со всей командой. Да что ты говоришь? Сам видел. Фрубки. Есть фрубки? Товарищ командир, шум винтов миноносца прямо по корме. Есть. Передать по отсекам. Возможно, глубинные бомбы. Есть. носу, корме. Возможно, глубинные бомбы. Задра из переборки. Есть задра из переборки. Стоп полектромоторы, соблюдать тишину. Есть! Стоп, электромоторы! Носу! Соблюдать тишину! Отмотреться по отсекам! Есть! Ну что? Смостик спрашивает, что слышно под водой? Ответить, ничего не слышу. Лодка замолка. Слушаешь. Ничего не слышно, господин капитан. Подождем. Вылет через 20 минут. Вопросы есть? Нет, все ясно. Прекрасно произвести разведку в квадрате 1082. В квадрате 1082 из кадра неприятеля. Предлагаемое направление движения ОС. Экипажем приготовить карты, проложить курс. Летчик лейтенант Лавьев. Товарищ полковой комиссар, командный состав первого звена прорабатывает боевое задание на вылет. Больно, продолжайте. Больно? Летчик лейтенант Соловьев. Правый пелинг? Есть. Летчик лейтенант Дорошенко. Левый пелинг? Есть. Летчик лейтенант Ивановко. На моем самолете. Есть. Вопросы будут? Товарищ комиссар Вашинг будет? Да. Товарищи командиры, помните, что своевременность донесений, точность. И полнота сведений обеспечивает успех. Шаблона при выполнении заданий быть не может. Проявляйте инициативу, действуйте решительно. Желаю успеха. На провод! Дать на мостик командиру. Лодка двинулась, слышу шум винтов. Слушаюсь. Лодка двинулась, слышу шум винтов. Полный ход. Глубинные бомбы. Черт возьми, слышит нас. Стоп электромотором. Соблюдать полную тишину. Механик, сколько у нас кислорода и патронов регенерации? 200 регенераций и 5 с кисурова, товарищ капитан лейтенант. Есть. Саша, что, не важно? Не важно, Микки. Крепко вцепились, не выпускают. радиограмма. Вижу легкие силы противника. Квадрат 1082, курс ОС, курс 30 узлов. Старший лейтенант Зорина. Несомненно, разведка. Да. А позади, возможны тяжелые корабли противника. Mm -hmm. Поднять эскадре сигнал. К бою. Приготовиться. Есть. На Так держать. Есть так держать. Товарищ командир, может быть, пустить моторы регенерации, очистить воздух? Нет, нельзя. Пусть нас. Конец, товарищ комиссар. Почему конец? В всяко всякое случается. вспоминаю деда, как-то рассказывал, залез я пьяну я в речку Параки, а воно меня как-то нечистая сила, как схопить и на дно, думал, что амба, а потом вспомнил, что Зинка наказывала Сидорку, если втопишься, нечистая сила, дури святая, не приходь домой. Так я с переляку схопы, то а черта, за поперек-то их приспорим, так у на берег выскочил. Да. Выкарабкаемся. Уйдем. Эх ты, ваш комиссар. Всплыть бы до да торпеда его. Торпедой? Ты только попробуй нос покажи. Так он тебе либо артиллерию, либо на таран возьмет. И нет нас. Мама плакать будет. Наше дело такое. Обнаружили. Сиди и выжидай. Ничего не слышно, господин капитан. Позвольте заметить, мы здесь уже... Мои часы не остановились, господин старший офицер. Я отсюда не уйду. Если понадобится, я пробуду здесь до Рождества, но не выпущу эту проклятую лодку. По моим расчетам, они должны либо всплыть, либо задохнуться. У них больше не хватит кислороду. Ведь нет подводной лодки по 81. Все еще не можем установить связь, товарищ шлагом второго ранга. Продолжайте вызывать. Есть. Не прекращайте ни на минуту. Да-да, продолжайте. На мостик, командиру. Слышу выстрелы. Лодки стреляют. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Большая лодка. 57, 89. 40. 41. 42. Все. Дать открытой нешифрованной ради. и потопленная большевистская подводная водка П-81. Слушаю. Сколько на ваших часах, господин старший офицер? Товарищ флагман второго ранга, перехватено радио. Дать приказ эскадре. Приказ эскадрию перестроиться в боевой порядок. Увеличить ход до полного. Григорий Акимович, пройди к себе на минутку. Если что нужно, вызову. Что, случилось? Что с ним? Сын погиб, Саша. Потопили лодку, берзавцы. На ночь. Интересно было. Рванули миноносец. Здорово. Да. А последнюю новость слышали? Нет, не слышали. Про катера? Именно. Наши торпедные катера обнаружили в море противник. Один из новейших крейсеров типа «Неустрашим». Ну и налетели на него. Вы представляете, как могли налететь? Командира 5 дивизиона знаете? Не знаешь. Как не знаю? Светлова. А, Светлов? Этот вцепится так не отпустит. Ну, словом, торпедировали крейсер и взорвали его. Крейсер затонул? Крейсер затонул. Говором да, молчи, ребята. А Светлов? Прямо скажем, плохо. Миноносец, бывший в охранении крейсер, удачным попаданием расстрелял катер. Весь экипаж вместе со Светловым погиб. Светлов Погиб. Противник должен открыться слева по носу. Смотреть внимательнее. Слушаюсь. Смотреть внимательнее. Слушаюсь. Наше появление будет большим сюрпризом для неприятеля, господин адмирал. Обратно вы так думаете? Я полагаю, что противник отлично о нас осведомлен. Товарищ флагман второго ранга. Получено радио. Вне всякой очереди. Вижу неприятельский линейный флот. Перинг-зюд-вест, курс-ост, лейтенант Петров. Слева, значит. Угу. Как думаете? Думаю, идти на сближением. Передать командующему. Обнаружил противника, приказ выполню. Есть передать командующему. Эскадре, курс зюйт. Полный ход. Есть курс полный ход. Лево на борт. Курс Боевая тревога. <музыка> Товарищ командир, товарищ командир отделения. Вижу... Право 30 главной силы противника. Флагман второго ранга. Противник имеет огромное преимущество в силах. Карте ясна. Чего я с Товарищ Воронин. Сообщить командующему. Вступаю в бой. Благоразумнее бы повернуть? Вести бой на отходе. Это манев. Флагман знает, что делает. Тогда, да, конечно. Товарищи краснофлотцы, командиры и политработники, мы идем навстречу врагу. Нам доверена великая честь нанести первый сокрушительный удар. Родина, весь советский народ ждет, что в этот ответственный час мы оправдаем доверие, надежды и любовь советской страны к своему боевому флоту. С нами народ, с нами партия. С нами вождь, ведущий нас от победы к победе, Великий Сталин. Эскадры открыть огонь. Есть. Попадание в правую машину. Исправить повреждения. Механика, мажор! линкором усилить огонь установить связь с подводными с подводными лодками Встречай, товарищ командир. Не пора ли повернуть? Теперь пора. Эскадре повернуть все вдруг на обратный курс. Есть, повернутся вдруг на обратный курс. Сообщить командующему, отхожу на него. Товарищ капитан Третий Если бы я повернул раньше, неприятель понял бы ловушку да, и не пошел да, за мной. А нам нужно, во что бы то ни стало, навести его на наш большой флот. Даже ценой собственной гибели. Понятно? Есть, Понятно. Непонятный маневр. Надо полагать, это поворот в сторону главных сил большевиков. Но они не успеют соединиться. Мы разобьем их по частям. Сначала эту эскадру, а потом и главные силы. Где же наши главные силы? вот на кровь, Владимир Аполлонович. Воднокровие. крови. Да, Электрическое рулевое управление вышло из строя, товарищ командир Перейти на ручное Есть перейти на ручное Инженера к телефону Есть инженера к телефону Лево 15 по компасу Лево 15 по компасу Есть лево 15 по компасу Куда-то по корму Надо держаться Товарищ, нам нужно держаться во что бы ты ни стал Политрука головина к телефону. Тишево, Рань. Да? Сначала краснофод Салуценко, в лифт будет Поднять перекоп сигнал, ход 24 узла. Есть поднять перекоп и сигнал. Код 24 узла. Напало! И глянется. Дайте побить до парада обратной связи. Приказ под лодком атаковать. Есть. Приказ принят. Командир подлодки П34 лейтенант Васильев. Приказ принят. Командир подлодки П49 лейтенант Ищенко. Добро, добро. Приказ принят. Командир подлодки П27. Лейтенант Богельман, приказ принят. Командир подлодки П-81, капитан лейтенант Беляев. Повторите лодки приказ. Есть. Повторяю. Приказ принят, командир подлодки П-81, капитан лейтенант Беляев. Лодкам, атаковать врага смело и решительно. Эй! Стой, да? Дай знать Галине на СР-26. Я вам очень, очень благодарна, товарищ комиссар. Ну, ну, ну, ну, ну чего там? Я рад за тебя, Галина. Поздравляю от чистого сердца. Да ты знаешь, что твой Беляев натворил? Да нет. Ведь о нем, о его лодке сейчас говорит весь флот. А что? Он симулировал самоубийство. Это было ловко придумано. А господа офицеры поверили, что советские моряки перестрелялись. Молодцы! Здорово. Нужно иметь много мужества и выдержки, чтобы с выйти из такой трудной переделки. Молодцы! Большой линкор противника, покажу в атаку. Как на Румбле. На Румбе 217. Левый набор, Ложится на курс 164. Оба, самый полный вперед. Насовые торпедные аппараты, Тос, самый малый. Самый малый. Насовые аппараты. Насовые аппараты. Миллиард на 20 метров! Миллиард на 20 метров! Ну как? Попали? Хорошо. Очень хорошо. Или карин? Главное, фуднокровь. Молодцы ребята! От командование старшую помощнику. Иди на перевязку. Товарищ Флагман, я могу везти корабли? Разрешите остаться в строительстве. его тяжело приходится. Форсировать ход до самого полного. Есть. Дайте сигнал по флоту. Родина ждет, что каждый выполнит свой долг. Конституция. Боевая рубка, боевая рубка. Ну, сейчас мы голубчикам сыпим, сыпим, сыпим. Товарищ флагман второго ранга от командующего радиограмма. Общее преследование. Добить врага. Добро. Самый полный вперед. Есть. Самый полный вперед. Есть самый полный вперед. Сигнал командующего. Военный совет флота приветствует героев первой эскадры. Сообщи личному составу. Есть. Поднять сигнал. Военный совет благодарит личный состав эскадры. Есть.